Кто сказал, что любовь юным только? Кто сказал, что для них рассвет? Почему для них много столько? А для тех, кому за, уж и нет. Ну и что, что виски побелели? Ну и пусть морщинки у глаз. Мы последние песни еще не пропели. Их еще не сложили для нас. Ну и пусть золотая осень. И уже отлетела листва. А любовь прилетит и не спросит. Как всегда, она будет права, Жжет в груди, как от водки из перца, От любви запоздалой, большой, молодые, Те любят сердце, ну а те, кому за душой.